Россия закончит войну с США применением двух гигантских боевых систем Россия готовится к развертке двух гигантских систем вооружения, которые способны доставить массу проблем военным США и их партнерам по НАТО, такие выводы были представлены экспертами из Китая. За последние недели в адрес России все чаще и чаще сыплются угрозы со стороны руководства НАТО, которое обещает развернуть большое количество войск на западных границах РФ. Более того, экс-министр оборонного ведомства Германии не исключила возможность применить против российского государства ядерное оружие. По словам китайских экспертов, Североатлантический альянс может пожалеть о своем агрессивном поведении в отношениях с РФ. Об этом сообщает издание байджаха Полит Россия представляет эксклюзивный пересказ статьи «Одна Россия против 30 стран, но ей есть чем ответить. РФ разработает две гигантские боевые системы, с их помощью НАТО будет разгромлено за 24 часа, отмечают авторы Бэджиаха. Китайские журналисты отметили, что в России ведется разработка большого количества передового вооружения, и среди прочего особо выделяются две боевые системы. Обе они отличаются гигантскими размерами для своего класса и представляют огромную опасность для всех противников РФ. На вооружении армии Соединенных Штатов и их партнеров по НАТО нет ничего подобного и едва ли в ближайшее время появится. Первым оружием является беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Он представляет собой огромную торпеду, оснащенную ядерным реактором. В теории этот беспилотник имеет неограниченную дальность действия, он сможет месяцами скрываться в водах Мирового океана и после активации устремляться к берегу противника. Аппарат укомплектован мощным ядерным боеприпасом и его более чем достаточно для нанесения врагу непоправимого урона. Посейдон способен разрушить крупный прибрежный город США, констатировали аналитики китайского издания. Вторым гигантским оружием армии РФ стала межконтинентальная ракета «Сармат». Новейший российский ракетный комплекс имеет дальность действия 18 тысяч километров и от 10 до 15 боеголовок. Всего одной ракеты будет достаточно для того, чтобы стереть с лица земли крупный американский штат, такой как Техас. Сармат может использовать 10 тяжелых или 15 средних боеголовок. Каждая из них может поражать цели по отдельности, высказали мнение эксперты из КНР. В настоящий момент России приходится противостоять нескольким десяткам недружественных стран, и любое другое государство на ее месте могло бы выбросить белый флаг. Однако в случае с РФ все несколько иначе, если западные страны во главе с США пойдут в атаку. Война будет закончена за 24 часа. Агрессоры будут разгромлены Россией при помощи вышеперечисленных боевых систем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.